Добрый день. В данной анимации мы можем наблюдать процесс диффузии в жидкостях. Для проведения опыта берут стеклянный сосуд и наливают в него раствор медного купороса. Сверху аккуратно заливают воду так, чтобы образовалась четкая граница между раствором и водой. Во время проведения эксперимента сосуд находится при комнатной температуре, к тому же его не перемещают. Наблюдают за процессом диффузии. В анимации протекание диффузии ускорено в разы. Что же такое диффузия? Это явление взаимного проникновения соприкасающихся веществ друг в друга, протекающего вследствие непрерывного и беспорядочного движения частиц. Давайте сопоставим, как происходило размытие границы раздела жидкости в различные дни наблюдения. Можно видеть развитие процесса от размытия четкой границы в начале наблюдения до образования однородной смеси по окончании опыта. Итак, с помощью данной анимации мы смогли в ускоренном режиме наблюдать процесс диффузии. Спасибо за внимание.